Сейчас работу производим на крыше. Вокруг сделаем такой тортик. Шуал -шу практически. вот будет потом красота. Ну а на самом деле здесь на крыше одна из самых красивых панорам. Где можно посмотреть? Вот смотрите как. Так можно работать в самых красивых местах.